Всем добрый день! Вы на канале компании Радиосила. И в этом выпуске у нас одна из старейших моделей радиостанций от компании Мегаджет. Это Мегаджет MJ600. Эти радиостанции бывают простые и турбовые. Внешне отличаются только наличием радиатора у турбовых моделей. Ну и соответственно турбовые модели имеют большую выходную мощность. У нас как раз такая. Ну и давайте начнем, пожалуй, как всегда с комплектации. Радиостанция поставляется у нас вот в такой вот черной матовой коробке. На ней, кстати, изображена серебристая радиостанция. Такие выпускались, если мне не изменяет память, до 2011 года. И это касается также и модели 600+. То есть до 2011 года они были серебристые. В коробке у нас находится инструкция к сожалению, на английском языке. Но мы можем вам распечатать и на русском при необходимости. Также здесь идет сама радиостанция, кабель питания, тангента, скоба крепления и монтажный набор с креплением под тангенту и запасным предохранителем. Габариты радиостанции стандартные для мигаджетов. Сзади, как я уже и говорил, имеется радиатор, антенный разъем, разъем под внешний громкоговоритель и кабель питания с предохранителем и фишкой для быстрого отсоединения питания. Также сзади имеется маркировка о том, что радиостанция работает от напряжения 13,8 вольт. С лицевой стороны мы видим... Дисплей, три регулятора, 8 кнопок управления и шести штырьковый разъем под тангенту. На самой тангенте у нас находится четыре кнопки. Это две кнопки переключения каналов, автоматический шумодав и кнопка передач. При включении мы видим, что подсветка у нас желтая, читается дисплей довольно сносно под любым углом. И также хочу заметить, что при включении радиостанции без тангенты прием у этой модели отсутствует. Ну а теперь давайте разберемся с функциями Мегаджет 600 или 600 Turbo. Включается радиостанция, как я уже и показывал, верхним регулятором. Он же отвечает у нас за громкость. Нижний регулятор отвечает за шумоподавление. И большой регулятор у нас переключает каналы вперед и назад. Под дисплеем слева направо расположились 5 кнопок. Первая из которых переключает модуляцию с AM на FM. Вторая функция этой кнопки это переключение станции в расширенный режим. Для этого необходимо выключить радиостанцию, зажать AMFM и включить радиостанцию. И вот мы видим вместо надписи CH. У нас появились сетки. То есть в данном случае сетка D. Переключаются они клавишей CH9. Здесь у нас 6 сеток по 40 каналов в каждой. Если радиостанция до 2011 года выпуска, то необходимо зажимать две клавиши. АМФМ и следующую а только потом включать радиостанцию, чтобы она переключилась в многосеточный режим. Ну, давайте вернем обратно. Возвращается. Обратно она у нас сбросом настроек. Или по-другому перезапуском процессора. И при нажатии на следующую кнопку у нас активируется сканирование каналов. Сканирование происходит вверх. Направление сканирования изменить нельзя. То есть если мы попытаемся, сканирование просто выключится. Далее у нас идет кнопка вызова режима двойного прослушивания каналов. Для включения этого режима необходимо выбрать первый канал. Пусть у нас будет 20 канал. Нажать на эту клавишу и выбрать следующий. Все таким образом радиостанция у нас одновременно прослушивает два канала. Но хочу заметить, модуляция не переключается. То есть, если вы хотите, допустим, 15 канал в амплитудной модуляции и ваш городской канал в частотной модуляции, то этого у вас не получится. Вторая функция данной клавиши это переключение в ноль, То есть, для этого нам необходимо выключить радиостанцию. Зажимаем ДВ. И включаем радиостанцию. На дисплее появилась индикация пятеркой. Это значит, что радиостанция у нас в нулях. Выключается это точно таким же способом. То есть выключаем радиостанцию, зажимаем ДВ. И включаем радиостанцию. Пятерка исчезла. И радиостанция перешла у нас в пятерки. Далее у нас идет клавиша CH9. То есть... В односеточном режиме она у нас переключает на девятый канал. В многосеточном она переключает сетки, как я уже и показывал. Также эта клавиша отвечает за сброс процессора. То есть выключаем радиостанцию, зажимаем. И включаем радиостанцию. Появляется надпись RESET. И радиостанция сбрасывается к заводским настройкам. Ну и последнее, пятое, это у нас включение автоматического шумоподавления. о чем свидетельствует индикация на дисплее. Также эта функция дублируется и на тангенте. Ну и у нас остались другие три клавиши, правая из которых отвечает за возврат к предыдущему каналу, на котором радиостанция оставалась более 5 секунд или работала на передаче. То есть вот у нас радиостанция оставалась более 5 секунд на 20. -м. Переключаем на 26. -й. И нажимаем. Вот он вернулся снова на 20 Далее у нас идет клавиша фрекью Или режим отображения частоты. Также эта клавиша отвечает и за бипер. То есть звук нажатия клавиш. Активируется эта функция через другую. И последнюю кнопку у нас это фан То есть мы сначала нажимаем фан а потом нажимаем бипер. И звук у нас отключился. Чтобы включить, нам необходимо проделать ту же операцию. Вот и у нас соответственно появилась индикация о звуке нажатия клавиш. Также эта кнопка помогает нам работать с каналами памяти. То есть вот давайте запишем 15 канал в память. Модуляция без разницы. Радиостанция модуляцию у нас не запоминает. То есть для записи нам необходимо нажать клавишу FAN и удерживаем клавишу, соответствующую нужной ячейке памяти. Для вызова канала из памяти нужно нажать опять же FAN и однократно нажать на клавишу с ячейкой памяти. Ну и соответственно... Давайте я вам покажу, что модуляция не переключается. То есть мы включили 18FM, вызываем из памяти и вызвался 15. Сетка сохраняется, а модуляция не переключается. Это опять же к минусам данной модели. Все эти функции будут также справедливы и для нетурбовой версии. От себя хочу заметить, что несмотря на то, что радиостанция выпускается почти 20 лет, она по-прежнему остается одной из самых надежных моделей.